привет ребята добро пожаловать на канал сегодня в ролике я расскажу про нового лаунчпад на байбите расскажу что я сейчас делаю и сколько на всем этом планирую заработать также бонусом к этой полезной информации вы сможете поучаствовать в розыгрыше на одну тысячу долларов поэтому смотрите это видео внимательно ставьте лайк авансом подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны а я потихоньку буду начинать я недавно в своем телеграм канале опубликовал то что покупаю тысяч битов дополнительно я знал то что рано или поздно у нас будут появляться в в целом лаунчпады, лаунчпулы и мы знаем, когда эти лаунчпады у нас анонсятся, то цена обычно битов тех самых растет. Чтобы принимать участие в лаунчпадах и лаунчпулах на бирже Бабит, нам необходимо иметь токены Бит. Я уже более подробно рассказывал в ролике на канале, если кому-то будет интересно, вот тот самый видеоролик можете перейти, детально ознакомиться также узнаете, как я с 4 долларов заработал 120 долларов в этот раз я хочу заработать чуть-чуть побольше, точнее гораздо больше я хочу заработать не только на самом лаунчпаде, также я хочу заработать на росте курса, как по мне здесь хорошая точка для входа я по 1.4 прозевал, я лично хотел увидеть эту цену, но не знаю где я в это время был, ну и так вышло то, что я купил по 1.6 36. Вот здесь где-то я покупал. В это время, как только я купил, конечно, цена немного обвалилась. Покупал я примерно на 23 тысячи долларов. И вот пока как раз-таки у нас будет этот самый лаунчпад. Я хочу заработать на росте курса этой монеты примерно э, 2-4 тысячи долларов. Не знаю, сколько получится. Не знаю, вообще получится ли. Если не получится, просто буду держать эти деньги в долгосрок. Потому что рано или поздно, как по мне, этот токен должен выстрелить. Я ни в коем случае не навязываю вам свое мнение. Просто хочу показать графики других биржевых монет. Я понимаю, токен бит это не официальный токен, но во всяком случае он сейчас используется для лаунчпадов, лаунчпулов и других плюшек, которые появляются на бирже Байбит. Вот у нас, например, монета от биржи Гейт. Сами посмотрите, долгое время были на дне. Пострел, выстрел. Также токен BNB, думаю, все уже слышали. Сначала долго дни, на потом хороший выстрел. Токен биржи FTX, все ребята графики, вот эти вот... Все монеты которые от бирж у нас показывают хороший рост я не знаю будет ли такая же ситуация с Бит, но во всяком случае даже если я вот прямо сейчас не заработаю на росте курса я оставлю долгосрок я думаю в дальнейшем какие-то плюшки будут придумываться и по-любому там э, если токен бит будет использоваться он будет расти опять же ни в коем случае не финансовый свет не подумайте что я сейчас вас тут призываю покупать токены бит нет я просто участвую в падах лаунчпулах пулах и делюсь параллельно этой информацией с вами окей вроде как с этим разобрались Теперь выбираем вкладку Launchpad, переходим и видим то, что здесь уже появился новый проект. Чтобы принимать участие, я вам сказал, необходимо иметь токены бит на своем кошельке. Неважно, где они у вас будут лежать, главное, чтобы не в стейкинге. Потому что если будут лежать в стейкинге, то эти монеты не будут попадать по те самые снапшоты, чтобы уже, так скажем, можно было их зафиксировать. Более подробная информация всегда оперативно появляется в телеграм-канале. Здесь я описываю, что это за проект, сколько у нас вообще выделено на Launchpad. И какое максимальное количество монет вы сможете получить, так скажем, в одни руки. Цена на лаунчпаде за одну монету то будет всего лишь 4 цента. Максимально на одного человека примерно 380 долларов у нас получается. Это самая обычная игрушка с NFT скинами в режиме play to your, то есть играете и зарабатываете. Возможно, это кому-то будет интересно. Для меня это больше такой спекулятивный характер. Я зашел в проект, чтобы на этом заработать. В общем, есть у нас те самые биты. В моем случае это примерно 17 тысяч монет. Я после просто их держу на своем спотовом кошельке. И здесь вот в течение этого времени эти монеты у меня просто должны быть на кошельке. Когда это время закончится, я нажму вкладку зафиксировать. Мне дадут какое-то определенное количество монет ТАП. И я их потом сразу продам уже на листинге. Если обратиться немного к истории, посмотреть сколько давали прошлые лаунчпады, вы можете зайти опять же в мой телеграм-канал. И здесь уже есть вся подробная информация. Вот у нас, например, результаты по прошлому проекту. Давайте это все посмотрим вот ггм он дал 24 икса я лично зафиксировал 22 икса до этого проекта у нас как я помню вроде был лаунчпад э, каста, он также дал очень много иксов давайте попробуем с вами это найти вот тот самый проект открываем он дал больше 50 иксов я лично не помню сколько зафиксировал но как я помню примерно 25 иксов я лично взял то есть неплохо показывают лаунчпады. не знаю как дальше это все у нас будет развиваться также хочу сказать то что у нас еще запустился один launchpad на бирже Binance я лично пока не принимаю участие потому что как по мне ну токен BNB уже очень сильно улетел вот вы видите поскольку его можно было покупать и сколько он сейчас стоит я не говорю то что э, все не нужно принимать участие если у вас есть токены BNB если вы их просто держите в долгосрок окей параллельно можно принимать но лично я просто открываю допустим график и той же монеты бит и посмотрите я думаю тут очевидно э, сразу можно принять решение где Выгоднее принимать участие, как по мне, вот на бирже бабит сейчас очень хорошее время, но опять же, я могу, ребята, ошибаться, никто не знает, что вообще будет с рынком, если вот прямо сегодня биткоин э, у нас нарисует огромную свечу вниз, там минус 10-20%, все монеты полетят, и какой бы фундаментальной эта монета не было, все равно как бы она валится вместе с биткоином. Я думаю, поэтому всему понятно, то есть буду заходить на 17 тысяч битов, потом результаты я напишу, конечно же, сразу в телеграм-канале, ну и, собственно, многим интересно, как можно принять участие уже в розыгрыше. Первое, вам нужно быть зарегистрированным по моей партнерской ссылке, ссылка будет в описании, ссылка также будет в телеграм канале. Принимать участие могут те люди, которые зарегистрировались в 2022 году. То есть, если вы с 2021 года, то вероятнее всего, вы уже не сможете здесь принять участие. Дальше, вам необходимо иметь больше 50 битов у себя на балансе и принять участие в этом самом лаунчпаде. Среди всех этих ребят будет 20 победителей и каждому начислят по 25 битов до 1 марта, по крайней мере так написано более подробная инструкция будет опять же в телеге я напишу что нужно конкретно сделать но если простыми словами вам нужно пройти регистрацию по моей ссылке именно с 2022 года потом купить 50 минимум 50 битов возможно вы захотите биты халдить в долгу возможно вам нравится такая же система как у меня принимаете участие в лаунчпаде и все грубо говоря из всех счастливчиков будет 20 победителей по 25 битов я думаю это прикольная такая штука поэтому кому это интересно тоже можете принимать участие Части. опять же ребята я вас не призываю заходить в лаунчпады покупать биты потому что я знаю есть такие люди которые вот нам там посоветовали купить тут и биты падают хотя бы на 10-20 процентов все человек хватается за голову ой что мне насоветовали поэтому прежде чем куда-то инвестировать вы несколько раз подумайте стоит ли вам заходить в эту тему какие вы сюда вообще деньги инвестируете и вообще если инвестируете в криптовалюту то только свободные деньги я рассказал это все со своей колокольни, я лично это делаю, прям вот вам наглядно все показал, и потом о результатах, как обычно, вы сами знаете, где я читаюсь. Надеюсь, это видео было для вас полезным, оставляйте свое мнение в комментариях, ставьте лайки, пальцы вверх, пишите там любое свое мнение, и если кому-то интересно более подробно со всем этим ознакомиться, смотрите вот в этот вот видеоролик, я его, возможно, даже оставлю в комментариях поэтому кому это будет интересно заходите всем удачи всем профита всем счастья всем пока